Всем привет, с вами Фокс, и сегодня мы с вами поговорим о реплике бронежилета Тактек от фирмы Arsaarma. У меня данный бронежилет находится в расцветке мультика, но он также выпускается в таких расцветках, как Такодэ, Sunstone. Шторм, Дарк Неви и черный. Начнем с того, что бронежилет у нас выполнен из кардуры не более 500. На переднем чехле у нас есть привычные нам все стропы моли. Они у нас находятся на откидном флэпе. Их тут три стропы по 8 ячеек. Откидной флэп у нас очень хорошо фиксируется двумя маленькими лямками на велкры. Немного выше у нас находится Velcro панель с такими прорезями, как называемыми моли MINUS. Они нужны для того, чтобы вы могли крепить на Velcro панели не только патчи, но и нужные вам подсумки. Немного ниже у нас находится также molly MINUS, но уже без Velcro. Под Velcro панели у нас находится большая вместительная админка, которую вы сможете с легкостью открыть с помощью вот этого вот маленького хлестика. Также из админки у вас не сможет ничего выпасть, так как фиксируется она на линии велкро. Над админкой у нас находится быстрый сброс. Нужно всего лишь отклеить его от линии велкро. И нужно всего лишь потянуть. Но мы этого делать не будем, потому что бронжи нам нужен еще целый. Итак. Вот и все. Давайте теперь перейдем к заднему чехлу. В заднем чехле у нас также есть стропы молли. Они находятся у нас снизу, их тут также три стропы по 8 ячеек. Выше по всему заднему чехлу у нас находится стропа моли минус. И также присутствует велкро панель. Немного выше заднего чехла у нас есть эвакуационная ручка, которая очень хорошо спроектирована. Сейчас я вам это покажу. Ее нужно всего лишь отклеить от велкро. И потянуть вверх. Вот, на самом деле очень-очень-очень легко это все происходит и очень легко ее обратно убрать. Теперь давайте поговорим немного о лямках. Лямки на самом деле здесь очень удобные, мягкие и комфортные. И находиться в бронежилете одно удовольствие. Мне, например, бронежилет совсем не давит на плечи, что очень круто, как у мне. Итак, фиксируются они на велкро. Вот. И здесь, как, в принципе, на всех в бронежилетах мы можем увидеть регулировку, но о регулировке мы поговорим немного попозже. Итак, основная регулировка данного бронежилета у нас осуществляется с помощью вот этого троса, который также отвечает у нас за быстрый сброс бронежилета. Вам нужно продеть вот этот данный трос во все стропы, которые у нас идут по плечевым лямкам. И, собственно, также проходит и через заднюю панель. Уходя вот сюда к камербанду вниз, за счет этого у нас регулируется и длина камербанда. Ну и еще одна регулировка камербанда у нас осуществляется с помощью велкро, которая располагается у нас под откидным флепом. собственно вот так вот она у нас выглядит. теперь немного про камербант камербанк на данном бронежилете у нас идет скелетонизированный и оснащен такими тянущимися вставками которые позволяют вам дышать и двигаться без дискомфорта давайте теперь посмотрим внутреннюю часть бронежилета итак передний и задний чехол у нас практически ничем не отличаются только единственное отличие которое есть это у нас на переднем чехле есть такая линия велкро а так в принципе они идентичны. Итак, что же у нас тут есть? Здесь у нас есть такие пришитые подушки для лучшей циркуляции воздуха. Они у нас идут с поролоновой вставкой и такая сетчатая поверхность у них. На самом деле подушки это очень удобная вещь, так как... Бронежилет у вас не сильно плотно прилегает к телу и позволяет лучше циркулировать воздуху. С внутренней части плечевые лямки у нас тоже идут с такой поролоновой вставкой и сетчатой поверхностью. Для того чтобы нам открыть чехол для установки бронеплиты или пожму лежа, например, нам нужно сначала открыть передний хлеб откидной откидной. Он у нас закрыт на вот таких вот лямочках на Велкра. Далее у нас здесь есть еще полоса велкро, которую также нам нужно открыть. Дальше у нас опять открывание велкро. Но здесь уже немного легче, так как здесь есть вот такой вот лястик. Мы просто за него тянем и открываем. Так, Все, добрались мы до нашей плиты. У меня здесь стоит плита М-размера. Это у меня муляж. Вот такая вот плита М-размера. Очень хорошо там помещается. Ну что ж, давайте теперь подведем итог. Данный бронежилет мне очень сильно понравился. Он удобный, мягкий, комфортный, очень качественно прошит. Очень понравилась задумка с эвакуационной ручкой. Очень круто ребята спроектировали. И хотелось бы отнести регулировку и к плюсам, и к минусам. К минусам, потому что очень-очень сложно было мне ее одной регулировать. Ну и к плюсам, потому что я смогла отрегулировать данный бронежилет под себя. Вы сможете также его отрегулировать на абсолютно любой размер. И вам будет в нем комфортно и удобно. Ну вот и все. Спасибо большое магазину Orion Спец за предоставленный им бронежилет. И огромное спасибо вам, ребята, за просмотр. И всем пока-пока!